Добрый день, дорогие любители игр Вы на канале Мир Милкон Меня зовут Никита И мы мы с тобой Я да, да я да, мы да мы с тобой да, да то что? Да, я да ты да мы с тобой Продолжаем бандикутить Бандикутим Бандикудим Ой Да, хорошо Я сыграю с тобой в эту игру Значит, что чё... я в первой серии у нас все было так легко, непринужденно. Мы с тобой все так быстро прошли. Всех победили. Блин, что я затупил. Да? Блин, темно, капец, какую, Не знаю где. Но... А потом начались проблемы. Потом начались проблемы. Мне кажется, я как будто что-то сношу важное. Но да... Да ну что, блин, я забываю про эти копья. Нафиг они здесь стоят? Убивай змею, ломай их лицо Все Копию убирайте, ага, спасибо А смотри, меня в ловушку тут заманить Значит, мы с тобой, наверное, сегодня Отправляемся на третий остров Все-таки остров вот от Рихи. я говорил? Я не помню, говорил я в прошлой серии или нет Подожди, тут, тут эти, да-да-да Бэтмены Не помню, говорил или нет, но тут три острова Три, да блин, что такое -то? Подожди, подожди Все хорошо, поправил, поправил микрофон Ч ⁇ все? Прыгаем? Давай прыгнем. Я тебе отвечаю, ничего не будет. Турак, оп, оп. ты что-то внезапно вылазил? Ты можно. Так, так. Так, значит, что я еще хотел... Я что-то хотел поговорить, О чем-то. О чем-то. О, о, о, о, о, о чем-то хотел сегодня поговорить? Сегодня. Меня, видишь, слово сегодня и о, о, о чем-то... Дурак, зачем? Да ну, серьезно, так далеко бежать. Хорош. Хорош. Хорош. Хорош. Хорош. Хорош. Хорош. Ладно, да бежим. Да ну, блин, ну ты че? Да ты че? Да это ж начало серии. Ты должен показать скиллуху, ты должен, ты должен показать, кто здесь просто. Кто, кто здесь крэш, блин. Краш. Вот эти молодежные слоечки ваши. Я уже старый для них краш. Кто там еще? Блин, я не знаю, я читаю в интернете, я, блин, это... Да ну, блин, хорош, блин. Я вот опять запиздился. Ладно, все, хорош. Читаю в интернете, блин, половину слов не понимаю. Вот я, понимаешь, когда-то я был на одной волне с молодежью. Вот эти всякие мемчики, ололошечки, троллюшечки вот эти все. Раньше, когда были в новинку, в интернете, в кунтурте. Вот это когда все было, я был в теме, а потом я резко перестал быть теме, представляешь? Вот с появления вот этой всей движухи, я резко перестал понимать молодежь. Молодежь. Как мелкий что-нибудь брат скажет, я блин это. А чё? Чё? Ты чё несёшь, а? Чтоб я тебя таких матерных слов больше не слушал. Так, спокойно, тут просто надо... Ну, тут неудобно, я думал, тут обрывчик, нет обрывчика. Опа, очки полетели. А дофига меня так крутят? Это, это, это Истошниться из... можно. Опа, смотри, какой классный казан. Сколько в нем плова можно приготовить, интересно. Блин, что-то плова захотелось так резко, знаешь. Ладно. Иди домой. Там, вот я не вижу, там есть? По-моему, там нет, да? Этой какого куда наступить можно? нет, конечно нет. опачки, опачки, опачки, опа пулечки, опа папашечки. давай. Оп. меня если придавит, меня маска же спасет по-любому, правильно? так, спокойно. хорошо, что они перестают бить, когда вот а ты что? ты чё? а как я туда попаду, ты что угораешь? <гас> Серьезно? Ты прикинь, секреточка? Ой, хорошо, тут нет никаких динамитов, еще? Ой, как хорошо это сейчас получилось, да? Э? Я вообще забыл про это, просто яблочки в сторону указывают, я тут, ну ладно. Ну ладно, что? показывают и показывают, я пойду. Доверюсь. А вообще так в жизни никому доверять нельзя, а то ну, мало ли что случится. Ну, хотя нельзя же быть злым, знаешь, надо быть добрее к людям. В нашей жизни сейчас столько всякого такого прям нехорошего, и люди плохие, злые все какие-то. Так, так, так, что иногда надо быть блин, добрее к людям. Да? Тоже так считаешь? Да я прыгаю. А куда мне надо было? Вон туда улететь. Же, куда мне надо было? Серьезно. Блин, да серьезно, чекпоинты, блин, просто в миллиарде лет друг от друга находятся. Ты что? Оп, проскочили. Ой, блин! Сандали соскочили. Соскользил, соскользил. Не надо стоять возле уступа у края. Ну, опачки, спокойно. Да ладно, правда они падают? Почему я об этом только сейчас узнаю? Мы с тобой лимит в 30 жизней исчерпали, блин, косяк. Стой, не уходи! Блин. Ладно, ладно, все, собрались. Ты что делаешь? Короче, короче, собрались. Суть в том, что я сейчас. У меня такой план. Я буду писать. Просто я на. Вот я, видишь, я опять заговорился и вообще. Чуть всего опять не про это. У меня такой план, я сейчас буду писать контент наперед. Много, потому что в июле я прям вообще не смогу. Я буду поздно приходить. У меня плюс еще тут движуха. Семейное будет Потому что, блин, ну, блин, мне вообще просто некогда будет Куда я, сколько, блин, в час ночи буду садиться писать? Ты что? Вставать на работу в 6 утра и, и садиться записывать час? Я же умру, блин, на такого темпа Максимум, что я буду, это монтировать видео Еще позаписываю, сейчас у меня сколько? Мне неделя, чтобы записать видео на месяц вперед Ты прикинь, ты представляешь? <с aesthetic> я в огонь прыгнул, кажется Так, куда здесь надо было? Я вообще ничего не помню. Куда здесь надо? Наверное, вниз. А, блин, у меня больше нет понятно. Ну Да, точно. Ну это глупо было, ладно. Опа, жись-ка. Неудобно. Сейчас меня к тем плитам вот везет, да? А, нет, вообще куда-то полез. Что за черные кубики у меня были? Тени. Так, а, что я говорю? Поделился с тобой секретиком. Буду, да, писать вперед. Блин! Ладно. Потому что, ну, блин, я по-другому не смогу, правда. Я не получится, я умру примерно. Я, я через сколько умру, не знаю, но блин, на меня все, это просто моя остановочка будет. Я не вывезу Куда? Я не вывезу такой темп. Поэтому запишу вперед, буду выкладывать по чуть-чуть по одному видео в день, постараюсь очень сильно. Очень сильно постараюсь больше не уходить надолго, потому что, блин, считай, сколько. Блин, сначала я там пропал что-то на дней 5, потом пропал на неделю. Так нельзя, так нельзя, если... Как говорится, если взялся, делай. Что ты, мужик, что ли, за слова свои не отвечаешь? Надо отвечать за свои слова, за базар ответить. А спросит еще. Так, так, отлично. Так что, ну Вот. Есть, ну, получается, там уже, как я освобожусь, к августу ближе освобожусь, уже и там новиночки какие-нибудь нам, скорее всего, подъедут, там, что-нибудь, что-нибудь будет, что записывать, потому что сейчас галяк, я, потому что у других там это как о, у... летсплующиков смотрел, ну, как, я, я же подписан на кого-то, ты же тоже кого-то смотришь, помимо, помимо меня, <that and hilarious> помимо меня, блин, забавный, да, такой пацанчик попался вообще да ну! Да хорош! Вон выход уже! Все, свет в конце туннеля! Да блин, серьезно! Ладно, сейчас допрыйдем. Покой. То мы сегодня что, с тобой? Два уровня, все пройдем. Блин, хорош. Я хотел сегодня допрыгивать. На на. на на, на. А, Значит, что? Есть пару игрушек. Вот сейчас крэша с тобой поиграем. Я думаю, блин, этого будет. Ну, вернись, пожалуйста, да? Крэша, там еще пару игрушечек, у меня есть в запасе. Не новенький, старик. Я уже улетел отсюда, у меня уже все, меня там уже не было. Ты, как ты меня ударил, ты, собака такая? Не новенькие старенькие игрушечки, но, знаешь ли, почему бы нет? Вот я решил понастальдировать Вот меня жопа горит в буквальном смысле. Вот только что несколько раз там. Несколько уровней. Это назад тоже пригорало. Но.. Почему нет? Почему нет? Почему? Вот почему нет? Ты старые игры не переигрываешь, что ли, ни разу? Кстати, вот сейчас редко кто-то переигрывает в старые игры, потому что выходит прям куча всего, но вот сейчас голяк. А, так вот, что, блин, про летсплущих, как про летсплущих. Летсплущих сейчас у них тоже, я смотрю, особо, это, тоже находят что-то старенькое, что-то уже, то, что давно выходило. Сейчас летучимыш уйдет. Чего это за нае? А, летучимыш еще будут? А-а-а, хотели меня подставить, да? У них тоже голяк, тоже особо ничего не это, такого не выходит у них, чтобы супер кукер интересно. Не, есть интересные находочки, они тоже из старого такого находят что-то забавное. Ну ничего же люди смотрят, им нравится тоже. И кто-то любит что-то перепроходить из старина, перепроходить. Вот, допустим, я недавно что перепроходил? Что ты перепроходил? А. -а, -а. Сюжетную. Вот он, этот легендарный уровень. Дожили. Наверное, мы сегодня на нем остановимся. Придется на серии 20 растянуть этот уровень. Потому что ты что? Красные досточки падают, то есть, что? Не, ну подожди, это же скилуха, я должен показать. Ладно, пофиг. Но этот уровень еще и ничего там есть. Да, блин, это. А Че, подожди, вот эти, которые обломаны, не сразу отваливаются да? Потому что красный хотя бы этот. Ладно, ладно. Я знаю, зачем здесь, мне дают маску. Но я видел уровень, как получается, смотри, на вот эту херню за залазили. Вот, получается, вот на этот канат. На него можно запрыгнуть. Сейчас. Него... Короче, на него можно запрыгнуть и пробежать, но это очень неудобно. Я пробовал, я на это больше времени потратил, чем, блин, проходя уровень просто по чесноку. Чтобы на него запрыгнуть просто. Да, блин, насрать Очень тяжелый Очень-очень сложный уровень Честно О, эти козлы, еще. они, кстати, самонаводящиеся козлы А, это пумба Самонаводящаяся пумба Давай-давай, видишь, он Оп, оп. Да ты что, я тебя атаковал Собака ты такая Ладно, сволочь, давай Раз на раз он не убивается? Серьезно? Живу, реально убить нельзя? Можно тебя убить? Пожалуйста. Иди сюда. Его нельзя убить, реально? Бля. А я не помню, что его нельзя было убить. Блин, собака. Надо было переждать чуть-чуть его. Ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, спокойно. Где ждем? Не здесь. Спокойно. Теперь тапок на тапок на тапок. Скользящий дорожка. О, блин, а. Там есть еще один уровень с мостом, он тяжелее. Тяжельше. Сложнее. Хотя бы чекпоинты есть, когда скидываем, что чекпоинтов тебе не дают. Да куда добегает? Испугался, выпрыгнул нафиг. Ну ч он так неудобно добегает? Ага. Да нет! Фу, напряг просто, все мускулы напряглись просто. Так, тихо, тихо, тихо. Ну, блин, в этот раз я его получше прохожу, чем когда первый раз играл. Потому что, блин, тогда это было прям вообще жусть А потом, когда второй уровень появился, я прям там это... Я там закипел просто. Блин. Но когда второй уровень с мостом появился, я это... Хотя бы, знаешь, к тому моменту натренировался уже по этим дощечкам прыгать. Тут по тени можно как бы ориентироваться, но все равно не очень удобно. Как бы найдутся люди, которые, знаешь, блин, вот, вот эти спидрунеры профессиональные, которые тратят, блин, 6 лет, блин, на, чтобы пройти одну игру на 20 миллисекунд быстрее. Это просто, я не знаю, это насколько же надо любить это дело. Я ж ничего не говорю, ну нравится и нравится. Не, не в этом суть, то что нет, я типа это как-то не понимаю. Просто, просто, блин, это же, это, это жизнь. Я же говорю, насколько надо любить это делать, чтобы просто... Да, блин, успел чуть-чуть. Чтобы просто, блин, по, по 6 лет в одну игру играть. Вот. Кстати, я недавно поймал себя на мысли, что хочу перепройти Hollow Knight. Потому что там что-то когда-то уже... Непонятно, когда выходит вторая часть. Вроде там скоро должна была выйти, вроде уже давно должна была выйти, а вроде нет. Ну, короче, по-моему, в этом году она выходит. Вот. Хотел перепройти ее. К... К... Да ну ты что Серьезно, сейчас не попасть бы туда! Ладно, ладно. Хотел перепройти перед этим как перед релизом новой части. Так что, подумай, если хочешь. Могли бы это сделать. Может, я даже там как-нибудь подсуючу и стрим организую Поэтому вопрос, вопросу. Блин, собака. Пока со стримами глухо. Тяжело, неудобно. Так, так, так, так. Я ко всему этому делу привыкну. Железо более мощное куплю И все будет все будет в шоколаде Все будет в ажурчике Все будет просто прям, прям В лучшем виде, прям конфетка Чуть не упал Так, и что? О О, ну хоть чикпоин здесь получил Отлично 9 коробок всего? А в чем проблема? В чем сложность? Это не сложно А А, -а. а, -а, -а подожди, что ты сделаешь? А, а, меня убила она. Я понял. Я понял, в чем А почему меня убило? то Ты что? Ты что делаешь? Зачем? Зачем Это сделал? Надо было просто вот на тот ящик, встать. Вот сюда. Да. Я на всякий случай еще подпрыгну. На всякий пожар. Так. Оп, все. А в чем проблема? А где еще? А, динамит же тоже за ящик считается, ты знал? Еще эти, по-моему, считаются. Я не помню, зеленые ящики считаются за этот, как. Там же я не помню, в этой части есть зеленые ящики, есть, короче, еще. О, вот тут начинаются сложности. Потому что надо делать вот так и вот так. Приколись. Это вообще просто. Это жусть. Я когда спидранял, я чуть не это не помню. <толкнуть> Отлично. Ты, ты, ты, ты. Ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, как больно. Так, ну мы с тобой, блин, прошли два сложных уровня. Они были, ну не то что супер сложные, такие. что у нас там, блин, три уровня до конца? Ай, ай, ай. Ну, ладно, давай еще один, еще один попробуем, успеем быстренько его пройдем, прям быстро, прям, молниеносно, прям. Молния Маквин, а, ну мы его быстро пройдем. Все, хорошо, его сейчас проходим, и на этом с тобой заканчиваю. Да, давай. Я не знаю, почему я на некоторые ящики хочу просто сверху напрыгнуть. Их же можно просто ударить, а я на них сверху прыгаю просто по привычке. Это ж платформер, тут надо прыгать. Вот я и прыгаю. Так, так, так. Подожди, у меня видео пишется, пишется, пишется, все хорошо, звук, звук, звук, все, все пишется, все пишется, прикинь, я просто ски ой-ой-ой, ой-ой-ой, нельзя отвлекаться на звук и видео, понимаешь, такие вещи могут их. блин, на жизни-то, блин, все меньше и меньше, я не понял, Мы из депозита вышли, блин. долги залезли, что такое, что такое, что происходит, вы же профессионалы, вы же спидрунеры с тобой, блин, куда, Палец соскочил со стика. Не тормози. Быстрее. О, хорошо. А можно его как-нибудь подпереть? Вон, возьми доску, подопри его. Что Че ты? Чем проблема? Оп, оп, это подстава была. Подстава. Кстати, эти уровни на спидру тоже проходить не очень сложно. Ну, я их обычно стал со второй все эти попытки проходил я поп. А, так в чем суть Петруна то в этих играх я говорил, нет? А, говорил, по-моему, да, реликвии надо там, то есть ты там пробегаешь там, грубо говоря, за минуту, получаешь золотую, пробегаешь за 40 секунд, получаешь платиновую или пизды. Ладно, ну, суть ты понял. Блин, а что так далеко-то этот? чекпоинт? Я не понял. Я не понял, почему я там упал? Там же не видно, куда ты прыгаешь, поэтому я, соответственно, прыгаю как можно дальше. Раньше это работало, а сейчас почему-то перестало. Что такое? Игра, то что? Это нечестно. Так. Так. Так. Притормозил чуть-чуть. Притормозил. Оп, оп, оп. Так, все, отлично. Изи. Изи. Ага. Хорошо. Ой, хорошо. Вот оп. Погнали. Последний камень, наверное. Ой-ой-ой, воткнулся в крест. Это крест? Ну блин, похож на крест посреди кладбища бегаем, или что, я понятия могу Кстати. Почему я раньше не обращал на это внимание? Тихонечко, спокойненько. Так. Оп. Или это не кресты? Блин, да это ж кресты. Или это против вампиров каких-то стоит? Оби об оберег. Спокойно. Ну, он догоняет меня, кстати говоря. А, ну мне пофиг. Я понял. Отлично Быстренько мы с тобой справились Ну блин, я не виноват, вот за что Вот Понимаешь, игра просто садистская, знаешь почему Потому что я никак не мог бы собрать Эти шары, блин Господи, шарики, ящики Потому что, блин, ну как, если нет Кристалла, ты не можешь попасть в, попасть в секретную зону Если ты не можешь попасть в секретную зону, ты не можешь собрать А там что такое А почему там закрыто, я не понял Ну там почему закрыто не понял, ладно Если ты не можешь, а, ключ Тут можно ключ найти, вот, а зачем Ключ, а, наверное, вон тот, тот уровень Как раз попасть, ключ нужно, ладно а, Ну, чтобы попасть в Кристалл, тебе нужно идти дальше, соответственно Игра просто тебя наказывает, перед тем, делать у тебя нет Кристалл, ладно, получай ящиком поруже по Получай, получай, получай, получай издевательство Ладно, так На этом мы с тобой сегодня закончим Вот я Кладу аккуратно Частик на стол все. Мы с тобой заканчиваем, понимаешь? Ты же понимаешь. Но это еще не конец, это еще не все. У нас будет еще. Так что, подписывайся на канал, ставь лайк. Не забывай оставлять свой горячий комментарий. И мы с тобой увидимся в следующих видео. Пока-пока.